Странное существо пугает жителей и деревень в Кыштовском районе. Местные жители утверждают, в непроходимых лесах поселился снежный человек. Как же давно на канале не было нового баланса, поэтому в этом видео исправляем эту ситуацию. Но сначала немножко шляпного базара и советов начинающим гатаманам, которые решили попробовать мод «Новый баланс». На самом деле я только записываю звуковую дорожку, а уже слышу муки и страдания этих людей. Но на самом деле мод развивается в плане для начинающих гатаманов. Потому что уже со старта игры появилась инструкция, что и куда нажимать. По мне так здесь нужно огромными красными буквами написать, читайте дневник, там все написано. Но в связи с тем, что мод вышел не так давно, вот маленькие советы для начинающих гатаманов, которые помогут вам начать играть в этот мод. Кроме того, в описании будет ссылка на статью, как начать прохождение нового баланса со всеми подробностями. И первый совет касается Мо, парня которого нужно побить в портовом квартале по заданию Кардифа. Многие начинающие гатаманы начинают от него бегать, куда-то прятаться, что-то делать, но на самом деле все намного проще. Все, что вам нужно сделать, это включить факел, ставить блок, бить, снова ставить блок и снова бить. После этого вы входите в раш и просто забивать его на любой сложности. Вся проблема в начале игры в том, что вам просто не хватает выносливости, чтобы кого-то побить. Поэтому, если вы собираетесь играть в мили класс, то первым вам нужно прокачать именно выносливость, хотя бы в 200 пунктов. Вторая маленькая подсказка касается прокачки персонажа. Все дело в том, что до 10 левела вам вообще не нужно никого убивать. До 10 левела вы просто делаете квесты в городе, собираете уголь, завоевывайте уже не в городе, вступаете в какую-нибудь гильдию, то есть попросту качаетесь. Да, вам придется побить Мо и парня по квесту Лимара со склада, которую вы просто закидываете свитками и выполняете квест. Ну а если вам постоянно не хватает денег, а штрафы тут большие, при этом запомните, покупать вам в этой игре вообще ничего не нужно, ну кроме шнапса и бутылок, то все первоначальные деньги зарабатываются в гильдии убийц и гильдии воров. Как это сделать, есть в интернете. Ну а теперь, как говорится к теме. А тема ролика «Новый класс друид», который был добавлен не так давно. Кто же такой друид? Друид использует камень превращения, который как и персонаж получает опыт и прокачивается. Максимальный уровень 50. При этом с каждым левелом он открывает новые умения и дает бонусы превращению. В итоге друид получает магом, поэтому уступать друидам стоит магическую гильдию. Шаманом и темным рыцарем друид быть не может. Как вы уже поняли, это не отдельная гильдия. Гильдию вы выбираете любую, хоть мага огня, хоть некроманта. Однако, как обычно, преимущество получает нейтральная гильдия, которая имеет возможность использовать дары обоих богов. Полноценное вступление в класс находится в новой локации Западное побережье, которая открывается со второй главы. А до этого времени первые две живности изучаются у Фригела, у того, что за фермой Анара. И чуть позже я расскажу, как туда попасть. Из особенностей класса – дополнительное мясо с животных и пониженный магический и физический урон у друида на 30%. Не скажу, что раньше в игре не было превращения и нельзя было попытаться отыграть друида. Тут же Netback учил превращению в самые разные существа – когда-то давно, когда солнце светило ярче, люди использовали свитки превращения големов, чтобы разносить логово бандитов. Но потом случилось непоправимое. Бандитам выдали дробящее оружие. И не то чтобы эта механика закончилась, но все равно уже не то. Уже не то. Ну а сейчас имба снова в деле. И друид разносит все и вся, по крайней мере в начальных версиях патча. «Я же вступал в магию огня, потому что это мой самый любимый класс и потому что вступить туда проще всего». Поэтому если вы начинающий катаман, маг огня это тот класс, который вы можете попробовать с самого начала игры. Да, он не может брать дары обоих богов, но это один из самых моих любимых классов, и вступление туда несложное. И если вы решитесь пойти по моим стопам, то знайте, что в моде новый баланс, маги огня платят вообще за все золотом. За мантии, за ремонт крыши монастыря, ну и так далее. Кроме того, если вы собираетесь играть за маги огня, то сначала нужно вступить в гильдию убийц, а только потом уже в маги огня. Как я уже говорил, начальное вступление в друиды происходит у друидов Регьяла, который живет за фермой Анара. Если вы не знаете, как туда попасть, то держу в курсе. Первое, что вам нужно найти за фермой Анара – это небольшой лагерь. До этого лучше всего купить свиток превращения в муху, а также раздобыть свиток большого огненного шара, потому что для обучения нужно выполнить квест. Квест тот же самый, что и на изучение ядов. Нужно убить ядовитого снайпера, делается это свитком Bosch за один выстрел. Ну а теперь держу в курсе, где находится друид. Превращаемся в муху и летим вдоль скалы, пока не наткнемся на пещеру с друидом. Выполняем его квест, и после этого он поведает вам первую историю друидов. Кроме того, у него же можно выучить первые существа. Первый это кролик, который может только бегать и ничего больше. А вот второй уже кабанчик, который можно и подраться. Э, кабан, мне как же работает превращение? Во-первых, у друида есть специальное панель управления существами, которое вызывается через Shift-P. Тут же можно назначать кнопки превращения, а также видеть навыки каждого существа. Да, у каждого превращения есть свои навыки. Например, кабан может призвать стаю, и на все действия, конечно же, нужна мана. Как же все это работает! Активируем руну и превращаемся, например, в кабанчика. Кнопками f1 и f2 можно превращаться в другое существо, кнопками 1, 2, 3 выбирать способность существа, которые активируются с помощью кнопки G. Например, берем способность собирать стаю. Подходим к стаю кабанчиков, даже к матерым кабанчикам, жмем G и они присоединяются к нам. Дальше выбираем способность атаковать, агрем непись, как обычно, через G. Все, теперь вы можете просто зачать непись своей компашкой от другой конкурирующей фирмы. Кстати говоря, после агры начинают бить именно сумонов, что вполне удобно для танка. Что касается силы превращения, до этого времени я юзал обычную стрелку магов огня, наносила у нас сгорением где-то 200 урона. Кабанчик бьет немножко больше. Но когда вы бегаете в стае, урон, конечно, получается в разы больше. Но вы сами понимаете, таскать суммонов в этом моде это еще та боль. Кроме того, превращение бафет вашу защиту и здоровье, поэтому танковать можно очень неплохо. Бонусом нет выносливости, и бегать можно бесконечно. Также каждое существо имеет собственную механику, например, кабанчик может отпрыгивать, и при определенной сноровке можно устраивать неплохие замесы. Например, к кабанщикам я нахрапом зачистил некоторых бандитов и без проблем почистил лес. Есть, конечно, и минусы. Например, в начале жизни имана не регинится, но потом появляются навыки. В новом патче появляется новая локация «Западное побережье», о котором я сейчас расскажу. Чтобы туда попасть, нужно выполнить пару квестов. Во-первых, после открытия Яркинда расслушаем новую историю Фригиала. После этого идем к кораблестроителю Гарлу, арендуем у него лодку за 5000, Падаем в ноги лорду Андре и получаем добро на отплытие. Если вы собираетесь играть в эту игру, то держу в курсе. еще вам нужны припасы для друида Травника. В новую локацию нас отвозит лодка, и есть небольшое предисловие, как мы прибываем к месту. Высаживаемся мы на пляже с парочкой пиратов и несколькими квестами. Новая локация представляет собой остров средних размеров. Есть пляж лесистой области Болота. Снова болото. Ненавижу болото. Район чем-то напоминает Яркиндар, да и музыка играет из той же Локи. Мне, как любителю Яркиндера, местность зашла, несмотря на некоторую рандомность камней и прочего хлама под ногами. Как вы заметили, играя без травы и прочей лишней растительности, но если все подрубить, то все выглядит так. Сама по себе локация, как DLC, типа того же Яркиндера из Ночи Ворона. Все персонажи озвучены, безымянный периодически даёт свои комментарии происходящего, есть боссы и собственная сюжетная линия с друидами. В общем, над локацией поработали, за что огромный респект. Чтобы стать полноценным друидом, нужно выполнить пару квестов с пиратами, а потом фрегиал отводит нас своему другу друиду, который с позволения естественно, Адонаса посвящает нас в новый класс. С посвящением выдается новый посох и камень друида, который также прокачивается за счет фарманеписи в форме существа. Кроме того, в меню друида появляется новая строчка ⁇ Опыт ⁇ и Уровень камня, а также все доступные превращения. Например, чтобы побегать снайпером, нужно прокачать камень друида, изучить навык и где-то заформить камень души этого существа. Кроме того, сразу говорю, цены на новые существа просто огромные. Но с другой стороны, не нужно тратиться на изучение кругов магии и руны. Когда мы становимся полноценным друидом, появляются особенные навыки типа регенерации маны и жизни в форме живности. Реген маны – это прямо мастхев, а вот жизнь откатывается медленно, по крайней мере в первых существах. Теперь пару слов о сложности новой локации. По сложности это где-то уровень Яркиндара. Ну, как раз ко второй главе самое то. Живность тут рандомная, поэтому кабанщиками можно сбиваться в стаи и разносить конкурентов. Что касается сюжетной линии, то о ней уже будет во второй части этого ролика. Конечно же, по вашему желанию. Что я пойму по вашим лайкам и комментариям. Поэтому, если ты хочешь вторую часть этого видео, ставь свой лайк и пиши о своем желании в комментариях. А может, стоит остановиться на этой прекрасной ноте. Кроме сюжетной линии, здесь есть некоторые отсылки. Например, на форумах замечали намеки на сериал «Лост». В общем, побегать по этой локации интересно. Хочется зайти и посмотреть, что же там нового. И, конечно же, все ссылки на мод я оставлю в описании, а также ссылку на поддержку команды АБ, создавшей это дополнение. Спасибо за вашу поддержку, подписывайтесь на канал и помните о важности ваших комментариев и лайков для продвижения готики на ютубе.